Компания Barsky презентует вам наш новый продукт – кресло MAS 01. Это идеальный гаджет для дома, для людей, которые проводят очень много времени в сидячем положении. Когда мы вечером приходим домой, какая мысль – позвонить своему массажисту для того, чтобы он… Ну, получить сеанс массажа, мы хотим расслабиться. Имея этот гаджет дома, мы получаем полноценное расслабление и полноценный массаж. Да, если у вас какие-то проблемы со спиной, надо обратиться к профессионалу. Но если мы хотим расслабиться и получить массаж, мы можем воспользоваться этим гаджетом. Что мы имеем? Мы имеем компрессионные подушки, которые расположены в области плеч, руки, тазобедренная область, ноги. Когда вы садитесь и включаете режим компрессии, подушки надуваются и происходит аэромассаж Воздух. Вы расслабляетесь и получаете такой эффект спа -салона. Дальше мы имеем массаж в шейной области. Здесь ролики, которые массажируют нам качественно шею жить массаже вертикальные ролики которые массажируют спину четыре режима ролики вертящиеся которые массажируют стопы также это кресло имеет режим нагрева когда мы приходим с полок зима мы садимся в наше любимое кресло Включаем режим подогрева. Любимый режим массажа. компрессионные подушки. Получаем полноценный спа-слон. Снаб-дом. Также. Классная фишка этого кресла. Угол наклона 145 градусов. Мы сели. Включили свой любимый режим массажа. И кресло опустилось 145 градусов. Включили музыку. Режим спа. Получаем Мы вам демонстрируем, как работают компрессионные подушки. Они надуваются воздухом, и какая происходит компрессия. Они сдуваются, надуваются, массаж комфортно.